David Айк сидит в кресле гроссмейстера-масона в масонском храме, принимая масонскую позу. Нет, ты мне не веришь. Хорошо, подожди минутку. Просто потому, что это видео. Просто позволь мне прокрутить видео немного назад для тебя. Вот эксклюзив. Наверное, в первый раз в жизни я сел на стул в вольном масонском храме. Жаль, что я немного не потянул штанину. Я боюсь, что он признался в этом. О, дорогой Дэвид, Айк только что признался, что это он сидит там в этом кресле, в кресле гроссмейстера-масона, в масонском храме, принимая масонскую позу. Итак, ты видишь, что вот так раскинутые руки, это масонская поза. Так почему же он там сидит? И почему он это признал? И зачем он разместил это видео там? Почему он сделал что-то настолько идиотское, что пошел и сел на стул в храме? Я лично считаю, что он был обеспокоен тем, что эта фотография каким-то образом просочилась наружу, и он хотел упредить это, чтобы никто не поверил, что он был вольным каменщиком. Но, как я уже сказал, он признал, что это он сидит там, в этом кресле. Что касается меня, мне все равно, какую историю он придумает вокруг этого. Я на 100% убежден, что он языческая ведьма, которая поклоняется разрушителю. Ты действительно веришь, что они просто вошли туда, сели в кресло, сделали всего один снимок и ушли. Я не верю ни единому слову из этого, что касается меня. Они вроде могут с таким же успехом просто выйти и посмотреть в открытую сейчас и признать, что он на самом деле масон, а это значит, что он язычник и ведьма. И он поклоняется аполеону разрушителю Я имею в виду, после того, как он пошел к Кредоматиру и попросил его сотворить магию, бросив куриные кости, которые, как он сам сказал, были такими же, как рунные камни. А рунные камни языческие.